Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня у нас обзор. Не ждала, не гадала, девчонки, случайно. Зашла, я еще не думала, что у Брунова Кучинели уже э, новая коллекция весенняя. Поэтому быстренько, горячие новости, я решила вам снять. Вот первый кардиганчик у нас... Узор простенький, он будет использоваться в нескольких моделях. Вот второй. Кардиган, кстати, классический, мне не понравился. Вот этот джемпер для, для начала, девчонки, я не совсем, тоже он мне не понравился, Ну вот, вот сейчас будут следующие фотографии, вот посмотрите, посмотрите, вот как, как он скомбинирован в образ. Именно вот этот вот красный, вот этот узор я обязательно разберу, он простой, вот эти ажурные ромбы, Вот, смотрите. И состав хлопок с перьями и манили. Вот что это такое, я не знаю. Вот. Я прописала дальше в моделях и все 14, по моему. Я прописала дальше состав. Даже для себя некоторых цену поставила специально, чтобы было интереснее. Вот смотрите, какой прекрасный образ. Так. И номера поставила для того, чтобы вы могли высказать свое мнение в комментариях. Я очень вашего мнения жду. От вас зависит, что мы будем вязать следующим. И как мы сделаем наш летний план. Какие модели у нас будут весна-лето. Вот Я тоже должна понимать, куда мне ориентироваться. Эту модель, конечно, сложно повторить. Потому что я уже пыталась увеличить. Я просто вам показываю, что сделал Кучинелли. Вот, и да, там, там какая-то интересная вещь, не знаю, что, девчонки, вот, может, вы чуть получше рассмотрите, чем я, пишите, пожалуйста. Ну, тут у нас свитерочек из Кашемира, стоит он 2700 евро, евро, и он, кстати, это не новинка, он уже был, и я, кстати, хотела на него сделать экспресс-мастер-класс с узором. Возможно, я его и сделаю. Потому что этот же кардиганчик короткий, он мне очень нравится. Вот. И он заслуживает внимания, потому что это такая классическая вещица, которая вне возраста, и вне сезона, и вне моды. Да, она будет всегда как бы актуальна, вот такая вещь. И я думаю, я думаю она классная. Вот. Поэтому тут разбор, я, я так понимаю, что нужен. даже Даже сейчас я это понимаю. Вот. Номера для того, чтобы вы, я понимала, о какой модели вы говорите. Так что пишем, я все прочитаю, все всегда читаю. Вот, кстати, опять «Хлопок с перьями» и «Манили». Что это такое? Тоже, пожалуйста, мне напишите, потому что бестолково я не понимаю, что такое ну, перья и где там перья. Но ну, это такой перевод, наверное, некорректный. И «Манили». Что такое «Манили»? В общем, вот этот топик, этот топик, я считаю, он простой, узор простой, и я думаю, его нужно сделать, потому что вот сейчас вот будет показано, как бы, думаю, что хлопок или лен вполне себе подойдут, можно сделать как бы бюджетный вариант, и он очень даже, очень даже будет такой вот носибельный на лето, он простого такого кроя, рубашка, да, как называют вот такие вот модели рубашечного кроя. Вот. Сейчас, сейчас будет. Я все жду, что появится. Сильно растянула именно вот эту вот фотку. Я озвучиваю просто потом. Ну, то есть уже на готовое видео делаю озвучено. Вот видите, вот здесь вот хорошо видно крой самого топа. Он очень простой. Обычный круглый вырез. И тем не менее, такая вещица очень даже симпатичная. Под пиджачок тоже очень хорошо уводит. Вот как дополнение. Сверху пиджак и дрючки тоже хорошо. Его можно и зимой приспособить, и летом. Вот эту вещь я как бы к ней склоняюсь. Только не понимаю, что такое могили. Так. Этот джемперочек, Интересный узор, тоже он использует. Это черный, не совсем видно. А тут классический рукав, классический крой, вот спущенная, вернее, скос плеча, круглый акатик рукава, только такой вот не классический акат, а легкий акатик, спуск плеча. Вот все, все по классике. Леный шелк в составе у нас, тут недорогой 1300, ажурный узор, он будет там дальше, его будет видно на другой модели получше. Узор я этот разберу однозначно, вот этот джемпер я сделаю разбор, потому что вместе с узором, а следующий там будет джемперочек, я сделаю подробный мастер-класс, потому что этот классический, тут мы все знаем, мне, допустим, не интересно снимать классический, я думаю, вы поймете, сделаю разборчик. Красивая моделька, вот здесь у нас, тут бы было или не было цена, тут тоже недорогая цена, ажурный свитерочек, весна-лето, прекрасно подойдет, хлопок и лен, по-моему. Вот такой вот весенне-летний вариант. А следующий будет такой же узор, но другой фасон, девчонки. и Очень интересный. Вот сейчас он, по-моему, сейчас как раз подходит. Моя как бы бегуна. Вот он. Вот этот узор. Его здесь видно очень хорошо. И модель с широким рукавом. Кстати, этот мастер-класс можно объединить тоже леный шелк. Видите? Я подберу пряжу какую-то, чтобы можно было ее адаптировать. Можно сделать два в одном мастер-класс. Тут различия только в рукаве, девчонки. Потому что здесь есть тоже спуск плеча и просто широкая рука. Да, девчонки, я сделаю два в одном. То есть оба свитера мы сделаем. Вот узорчик несложный, сложный, ажурненький, красивый. Выигрывает модель за счет фасона и подбора пряжи. Вот, пряжа удачно, очень удачно подобрана, у них всегда, кстати, девчонки, и, кстати, что я вычитала, что я узнала, смотрите, как прикольно смотрится этот джемперочек, я бы себе такой связала, именно себе, Вот и носила бы с удовольствием вот что узнала об этой об этом бренде что начинал бронело именно с трикотажа потом далее уже пошли пошли э, разветвления в другие как бы области отрасли просто шитье а именно начинал трикотаж он. так и следующая моделька у нас вот этот узор кстати я оставлю под видео в описании вот он у меня есть давно, и модель, вернее, сам узор очень популярен, он вам понравился. Вот точно один в один узор. Крой, смотрите, все ровно, квадраты, ничего тут вообще сложного нету, все очень V-образный вырез. Так что узор под видео в описании я вам оставлю, вы его посмотрите, и можно связать вот этот вот джемперочек, вот. Вот такие вот дела, девчонки. Вот он прекрасно выглядит. Простой узор, простой крой. За счет пряжи тоже выигрышно смотрится. Потому что там и блесточки я вижу. Но я еще никакую модель ничего не увеличивала. Там подробно не рассматривала. Еще мне надо все изучить, поразмыслить, по чтобы голова моя пожила с этими моделями, потом вязать. Тоже прекрасно комбинируется в разные образы. Этот джемперочек простенький. Тоже заслуживает как бы нашего внимания. Но я не думаю, что подробного мастер-класса там уж слишком все просто. Узор я вам оставлю под видео в описании. Узор очень популярный у меня на канале. Вот. Следующая моделька. Вот тут вот, девчонки, у меня был ступор. Представляете, я тут Меланжевая пряжа, кашемир, цена его 2,590 евро, цены здесь у меня в евро стоят. Здесь я очень красиво, необычно, девчонки, вот эта кокетка, я не пойму, как она сделана. За счет того, что меланжевая вот эта вот пряжа, я вообще не могу понять, что там и куда, и этот узор, непонятно мне. Еще, конечно же, я посижу, увеличиваю, посмотрю. Ну, ну, наверное, это мне не под силу. Хотя я бы его, вот его бы я с удовольствием сделала. Может быть, он появится в другом цвете. Однотоном, что Кучинель иногда делает. Тогда мы попробуем. Вот что тут можно понять. Вот очень. Хотя, а может это нет. Тут же добавления какие-то. Девчонки, это же кокетка. Смотрите, от горловины связанная. Тут мне не под силу, к сожалению, большому. Так, следующая модель. Жилет простейший, полупатентная резинка. Девчонки, с капюшоном, кашемировечья шерстишок, 1490. Простейшая вещь, простейшая. И как она классно вписывается в образ, вот смотрите, с рубашечкой. Вообще ничего сложного. Девчонки, кстати, этот жилет, тоже оставлю ссылку в описании, можно связать по моему мастер-классу с этим. У меня есть манишка с капюшоном. Вот точно так, повторить капюшон и довязать жилет. И там вообще элементарно. Можно сделать пройму, довязать и все. Тоже оставлю под видео в описании. Узор, жилет и еще там будет одна вещь, на которую мне нужно поставить вам ссылочки, ну, жилет простой и при том класс стильненько получается, но они, конечно же умеют это все скомбинировать правильно вот этот вот кардиган, кстати появился в другом цвете, мы его разбирали, был он в обзоре это кардиган с прошлого года девчонки он связан из хлопка, это я четко помню. И я делала на него мини-мастер-класс, то есть подробно с расчетами. Он длинный, около часа мастер-класс. Его я вам тоже оставлю под видео в описании. Кардиган классный, заслуживает внимания. Там капюшон цельновязанный, там молния, там карманы. Я все там подробно-подробно рассказала, расписала в этом мастер-классе. Проходим заходим в описание видео по по ссылочке вы его он уже уже есть лен хлопок и джут вот интересный джимпирочек тоже простейший крой в этом в этом сезоне они как бы с кроями не заморачиваются только играют с этими с пяжей вот. тут ромбы ромбы какие-то с Этими, как их, с паетками Вот такая вот моделька. А следующая очень интересная, подобная. вот э, Основы, в принципе, это везде, посмотрите, большинство моделей у нас с ромбами. Ромба здесь интересная, тоже жилеты интересные. Ромбы с поетками вывязаны, я так понимаю, там меняется просто пряжа. Да, ну, однозначно меняется просто пряжа на ромбы. Вот V-образный вырез и какая-то травка, перья, то ли травка, то ли перья, что-то у нас тут такое есть. Это, конечно же, я думаю, не для нас, будем честными. Хотя, может, и для нас. Я, живя в Европе, я бы такое... Мне просто здесь не то, чтобы не носила, я бы, может, и носила, но здесь некуда носить. Здесь люди по-другому одеваются, более спортивно. У меня в Украине одни вещи, здесь другие вещи. Поэтому вот так вот, девчонки мои. Интересные модели, на мой взгляд. Несложные, ничего сложного как бы нету, Но, тем не менее, это новая наша коллекция. Ваше мнение я жду. Это я только показываю. И вот в начале оно было, и сейчас этот хлопок и джут там... Тут, я думаю, нереально. Оно какое-то накрахмаленное. Тут, я так понимаю, связано, потом чем-то обработано. Но это мое мнение. Не факт, что оно верно. Это так, мои предположения. Вот этот джемпер, который вначале был, и этот. Вот. Напишите ваши предположения, вот как, как это сделано, как это достигнуто, как это. вот Я, я пока не понимаю. Однозначно это... Вязаная вещь, но чем-то обработана Это мое такое мнение Вот сейчас еще будет Последний джемперочек тоже, тоже красивый Тоже я разберу на него Узор Вот смотрите, тут конечно же Пряжа у нас а, Лен и хлопок И стоит он 4 500 евро И написано, что он Ручной работы Вот Я так понимаю, цена Потому что 4 500 евро вот, узор ажурный, где-то я подобный видела в интернете, ну, узор я вам разберу, девчонки, возможно не свяжем, если я найду пряжу, какая, которая, по моему мнению, будет подходить. Ну, вот такой вот обзорчик, оно вроде бы мало-мало времени, но, тем не менее, затянулось на целых 15 минут, хотя я не планировала, ну, вот. Такой обзор у нас получился сегодня. Смотрела мужские модели. Ничего нет заслуживающего внимания. Хотела сделать обзор и на мужские, но там ничего, к сожалению, нет. Все, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.